друзья всем привет вы снова на канале вкусняшки от яшки вот у нас тут такой повод моего любимого оператора день рождения как раз сегодня вот и у нас не было рецепта шашлыков вот точнее маринада ну и в принципе шашлыков как таковых сегодня я вам покажу простейший рецепт он делается элементарно получается всегда классно в общем приступаем а еще, ребят, кто ну, вдруг захочет поздравить моего оператора с днем рождения, вот, мы внизу, я внизу оставлю номер ее карты, вот. Если захотите, то можете там поздравить ее. В общем, как-то так. Ладно, а мы приступаем к маринаду. Так, у нас, короче, вот такой вот трехкилограммовый кусочек шеи. Только шея. Только шея. Вот. Но, к сожалению к сожалению, начинать мы будем вот с этого. Поэтому шею убираем пока в стороночку и начинаем кайфовать. Ну, в принципе, как чистить лук, я думаю, учить никого не надо. Нам нужны в принципе просто полукольца. Нам там мелко или еще как-то его нарезать не нужно, поэтому просто фигачим, чистим его и наваливаем на полукольца. Почему лук Первым все просто. Мы сейчас почистим лук, закидаем его в кастрюлю сразу, засыпем хорошенько солью. Пережмякаем это все. Нам нужен по сути луковый сок для того, чтобы промариновал он мясо. И пока мы будем уже заниматься самим мясом, как раз соль вытянет весь сок из лука, необходимый для мариновки. Полукольцами. Неважно, абсолютно ровно, неровно. Нам нужен от него только сок. Можно было, конечно, короче, можно использовать как быстрым одинадом. Для этого тогда лук просто берете на куски, рубите, закидываете в блендер, перекручиваете его, потом через марлю отжимаете. Все, засыпаем лук солью. Так обильно сыпем, потому что дальше мы уже солить не будем, у нас будет соль вся в соке лука. Засыпаем, а теперь просто берем и хорошенько переминаем это все. Теперь один из самых главных ингредиентов это кориандр. Мне нравится брать вот такой, не молотый, цельный кориандр. Если нет ступки, не вопрос. Возьмите обычный, уже молотый и все. Короче, в труху. Все, засыпаем кориандр сюда к луку. Теперь дальше берем свежемолотый перец, конечно, и хорошенько его туда прям наваливаем. еще раз это все перемешаем и все пока убираем кастрюльку в сторонку сейчас будем заниматься мясом опуская специи пока вытягивают все соки из лука так ребят ну как бы по поводу мяса все режут по-разному кому как нравится кто-то режет большими кусками я сразу говорю мне нравится резать небольшими кусочками чтобы когда Мясо будет на мангале, чтобы оно получило просто корочку хорошенько с одной стороны с другой стороны. И уже практически готово. Тем более это шея. Она готовится очень быстро. Поэтому небольшие кусочки, ну плюс-минус ну, на глаз, примерно вот так. Такие вот плюс-минус кусочки. Ну вот так вот потихоньку, аккуратно разделываем все мясо. Офигенное мясо, прям хорошее. Я прям доволен выбором этого мяса. Все, мяско мы уже закинули в кастрюльку. Все хорошенько перемешали. Вот, Оставляем это, ну, я думаю, на пару часиков в таком виде. В общем так мы оставляем на пару часиков потом я сюда залью э, айран можно тан. кефир пробовал с кефиром получается не очень кефир как после маринада в кефире мясо сильно прям размягчается и потом его жаришь не получается во-первых корочка не получается но ну, оно такое какое-то все вялое вот поэтому мне вот больше всего понравился либо тан, либо айран самое вот как по мне самое идеальное и я сюда добавлю перетертые томаты они в принципе Дадут небольшую такую кислинку, но больше на самом деле для цвета, чтобы прям было такое вот мясо красноватое. Можно добавить томатную пасту, не вопрос. Вот. Сейчас, короче, на пару часиков я убираю это в холодильник. Через пару часиков я залию туда Иран, добавлю томатной пасты, все еще разочек перемешаю и убираю в холодильник до завтра. А, смотрите, если сделать хотите тот же самый маринад, но у вас нет времени, там, 12 часов или там 5 часов, вам нужно там, сделать его быстро, чтобы оно простояло там буквально пару часов. Все то же самое. Единственное, только в идеале, я же говорю, что взять лук, разбить его в блендере и через марлю выжать именно луковый сок. Он просто тогда намного быстрее впитается в самом мясо. А все остальное точно так же. Соль, кориандр, молотый, свежемолотый перец. Вот. И сначала закидывайте все приправы вот, с луком. Оставляете так минут на 20-30, это если быстрый маринад. И минут через 20-30 уже заливаете там тан или айран, там томатную пасту, либо тертые помидоры. В общем так, И все, и будет вам счастье. Офигительный маринад, офигительное мясо. Завтра будем его готовить. Вот, обязательно это все снимем, покажем. Ну, в общем, до завтра. И там, если что, поздравляйте моего оператора с днем рождения. Она будет рада. Все, до завтра. Ну что, ребята, у нас второй день. Всем привет. Уу, дымно очень. Вот, я вам обещал показать, как мы жарим именно шашлык. Мы его резали, помните, мелкими кусочками. Смотрите, самая суть в чем. Сейчас уже, естественно, уголь все разгорелся. Тут жар бешеный. Мы сейчас даем с одной стороны корку. В чем суть было мелких кусочков? Для того, чтобы мясо получило корку. И потом оно просто немножко допеклось внутри уже от температуры, которую оно получило. Вот, тут у нас также жарится курица. Курица в маринаде, ну, я не показывал это на видео, но маринад, в принципе, элементарный. Там у нас идет кетчуп, соус барбекю, чеснок, копченая паприка, свежий молотый перец. Естественно, курица была, ну, ее потыкали, чтобы она хорошенько промариновалась. Она у нас также лежала в 12 часов, всю ночь мариновалась. Сейчас у нас еще полетят туда же грибочки замаринованные, кабачки замаринованные. И у нас еще есть бутики. Помните бутики? Мы уже снимали видео, вам показывали. Они также у нас присутствуют сегодня за столом. Вот. Ну, по поводу шашлычка, ну, все прекрасно. Он жарится уже, уже появляется корочка прекрасная. Он просто мягкий. В общем, ребят, поздравьте моего любимого оператора с днем рождения. Вот. Ну, а мы будем дожаривать уже и кормить, угощать всю нашу компанию. Вот. Ну, до новых встреч. Все, пока.